Привет! Я только что вернулась со своего первого занятия по йоге. После долгого перерыва я взяла индивидуальные тренировки. И я хочу поделиться своими мыслями на эту тему. Вообще, на самом деле, с йогой я знакома довольно давно. Вообще раньше, да, вот если 12 лет назад у нас в компании был друг, у которого девушка занималась йогой, как только ты узнавал, что она занимается йогой, говорила, вау, она занимается йогой, она какая-то особенная. То есть это была такая экзотическая декоренка, которая не была известна в общих кругах, то есть так же, как и умение есть китайскими палочками. Да, были такие времена, сейчас все изменилось. И сейчас очень многие занимаются йогой. На самом деле, йога это целая такая система здравления, которая включает в себя и питание, и мировоззрение, и образ жизни, и образ мыслей, и все-все-все-все-все в этом комплексе но на самом деле так как все-таки принятие религии это довольно серьезный такой вопрос, да, то многие россияне и вообще люди в мире они используют как раз-таки йогу как систему физических упражнений физических энергетических для поддержания здоровья своего тела. Первый раз йога я познакомилась новороссийским, я ходила на групповые занятия и там нам давали определенные типы дыхания я ходила на хатка-йогу, и да, мне было интересно, я, можно сказать, скупила свой позвоночник, научилась там расслабляться, правильно дышать, ну, как я думала, что я умею правильно дышать, позже объясню, почему. Вот, дальше я ходила на йогу к Радживу. здесь был такой спортивный клуб, может, кто знает, Вау, Калифорния, и он как-то очень быстро закрылся, вот я ходила к Радживу, он сам индус, Индии, очень такой интересный дядочка. Сейчас он открыл свой э, клуб йоги, э, но ну, там у него начинается все с молитвы, он ходит там в одеяниях, то есть он именно сделал такую небольшую секту. Сейчас скажу, мне такие вещи не нравятся, поэтому я пошла на индивидуальные занятия к человеку, который не очень фанатичен, ну, по крайней мере, так показалось, она мне не навязывает свое мировозрение все остальные такие вещи. Да. Но есть некоторые, вот сегодня я рассказал, рассказала, да, некоторые важные вещи, которые следует учитывать, если вы решили заняться с йогой. Первое, да, первый момент, что правильно, если ты давно не занимался йогой, если у тебя серьезные какие-то проблемы со здоровьем и так далее, то с чего начинать йоги, это с того, что научиться правильно дышать. Дыхание в йоге идет в основном вот средней частью ребер не очень видно, но думаю, ничего страшного. То есть дыхание идет не верхним отделом, не животом, а именно ребрами. Задерживается дыхание и на вдыхание вот прижимается небо и вот такой звук, вот таким звуком надо вдыхать и выдыхать на тех упражнениях. И вот я сегодня поняла, почему, потому что когда ты в какой-то позу становишься, тебе больно, тебе хочешь сказать, вот если ты в это время держишь замок, да, вот с этим вот при дыхании то у тебя не получится сказать, и э, ты больше расслабляешься. На самом деле, вот дыханием йоги, да, которые, э, их много разных типов, э, и с помощью как раз таки дыхания йоговского во время э, схваток я смогла убрать боль. То есть в самый такой активный вот момент схватки я уходила в дыхание, уходила в расслабление, не то, которое, да, вот учили мамочек на курсах для беременных, а именно йоговской системы дыхания, и мне не было настолько вот прям больно от того, что я могла сидеть, спокойно есть. Власть да? заходит, там у меня аппарат подключен, что сладкие зашкаливают, а я сижу спокойно ем. Врач такой говорит, что, у, тебя, что, у тебя же схватка, вот сейчас вот, на максимум, Я говорю, а я вдыхаем, просто боль снимаю, я обезболиваю. И в самом деле, когда ты максимально расслабляешься, то э, боль просто не чувствуется. Это первое, да, что э, все занятия йога, йогой надо начинать с правильного дыхания. Я дома до этого делала да, какие-то асаны, которые вот я знаю, да те же 5 тибетцев. Там тоже есть свои нюансы, как выяснилось. Да? То есть, в принципе, я думала, что я прорабатываю все, что я вот, занимаюсь йогой. Нет, я сегодня поняла, что я многие асаны выполняю неправильно и без правильного дыхания не получится правильно выполнить асаны, не получится максимально уйти в расслабление, растянуть мышцы, ослабить блоки. вот Первое – это идет работа с дыханием, второе это идет надо вот поставить баланс тела, то есть например да, вот у меня сейчас проблема с позвоночником, а на самом деле осанка – это очень важная часть здоровья, вот. потому что ну кто верит, вы наверное кто-то не верит кто не верит в энергии, будем говорить про кровообращение, да? Что когда вот мы стуримся, у нас там все зажимается, защемляется, и просто кровь она не может нормально циркулировать, как вот энергия, кровь, в принципе, то же самое, да? не может циркулировать, и в итоге у нас идут нарушения как в работе головного мозга, так и в работе всего организма. То есть, если кровь плохо поступает к мозгу, то зачем вообще речь о ком развитии? вообще росте, каких вообще э, изменений в жизни и всем остальному, если у тебя просто э, не хватает сил да то, чтобы нормально думать. А когда вот позвоночник в порядке, когда ты вот, у тебя спина ровная, да, правильная осанка, э, все правильно, э, во-первых, э, изменяется мировосприятие, э, во-вторых, меня, э, меняется именно э, улучшается здоровье. вот. И вот в йоге как раз-таки второй этап – это идет остроение тела. То есть постановка так, они убирают зажимы легкими какими-то осанами, несложными для того, чтобы убрать зажимы, чтобы нигде ничего не мешало занять правильное положение тела, позвоночника. Вот это второй идет, это работа как раз тела. Дальше уже идет, убираются блоки растяжением и укреплением мышц. И следующий этап идет уже работа с суставами. И здесь тоже такой важный момент, потому что очень много грязи, всяких шлаков, лекарств, все остальное, оно всегда как раз в сухожилиях, в связках и в суставах. Вот. И когда ты начинаешь работать как раз с суставами, со связками и так далее, идут обострения. В чем это выявляется? Там может быть как кожная сыпь, так это может быть головная боль и разные реакции. У меня проблема в том, что после длительных занятий йогами, ну, то есть длительных, когда я начинаю вот делать упражнения вот на эту часть, да, а у меня возникает головная боль. Поэтому я стараюсь делать это как аккуратно, чтобы не было обострения, потому что нужно хочется. Но сегодня мне сказали, что фигня, а, надо перетерпеть обострение, не надо, когда начинается обострение, не останавливаться и продолжать заниматься. Следующий момент. Перед йогой. Если вот вы утром планируете заниматься йогой, ну, не просто каком комплекс упражнений, да, а по-настоящему с дыханием, с правильным постановкой осан и так далее, перед сном желательно не есть. После 6 часов вечера водичка. Водичка какие-нибудь, может быть, какой-нибудь фруктик, да, что-нибудь такое. Но желательно вообще. Утром тоже только вода. И после занятия йогой Желательно тоже не есть никакой такой тяжелой пищи, э, фрукты или овощи. но ну, желательно какой-нибудь фрукт, да? вот Я пыталась уточнить, какой именно фрукт лучше всего есть, но ответ на вопрос я не получила. Как-то она так ушла, увернула в другую сторону. вот а Дальше э, в течение дня после занятия йогой нежелательно переохлаждаться в том, в том же э, в числе нежелательно посещать бассейны и купаться в море. Можно поднимать травяную сауну, это вот лучше делать до йоги, но на самом деле тоже вот много -то спорный вопрос, потому что лучше чувствовать свое тело, когда ты занимаешься йогой. А сауна она размягчает мышцы, и как бы ты уже не, не так чувствуешь, да, где у тебя блоки, где у тебя жим, все остальное, что в йоге очень важно. А в самом начале, когда работаешь с инструктором, это узнать, прочувствовать, где у тебя проблема. И эту проблему убрать, убрать этот блок, да, выявить это все. Вот, она дала мне несложное, не то есть сейчас мы полчаса с ней занимались дыханием, там разные варианты, в разных позах пробовали, как лучше именно для меня, потому что если занималась в масс группе, там был общий такой уже продвинутый уровень, да, а человек, у которого проблемы со здоровьем, там вот, вот шаг за шагом это все прорабатывали, смотрели, также вот последствия моей последней травмы тоже смотрела там, уже подстраивалась по тому, как это лучше сделать. Вот дальше что еще она сказала важного, ценного, интересного? Массаж. Массаж тоже после йоги она не рекомендует в течение тоже суток, а потом уже, ну, ну смотри, да, желательно не тайский, а желательно масляный расслабляющий массаж, чтобы снять напряжение с мышц. Ну, а, конечно, пить э, побольше чистой воды. Это как бы, так мы все знаем, да? Ну, старением отечения. учения. Вот, и могу сказать по своим ощущениям, что индивидуалка, да, она гораздо эффективнее для меня, чем групповое занятие. Пусть оно стоит дорого, но это того стоит просто. Я поняла в свою жизнь, одну вещь, что нет ничего дороже здоровья. И надо все усилия бросать на то, чтобы его поддержать. Вот я потом покажу саны, которые она мне дала, на самом деле. Это, то есть я выяснила, что, например, собаку мордой вниз я исполняю неправильно. Что там вот я делала напор в основном на ноги, а там надо наоборот. Ноги можно, оказаться даже немножко ну, как согнуть, но главное, чтобы вот была ровная линия спины с попой головы, да, чтобы была вот одна линия, чтобы это вот все выпрямилось. И реально после вот занятий я чувствую, что у меня немножко раскрылась еще больше клетка и ушел небольшой даже то есть он полностью не ушел, но уже я чувствую себя гораздо легче, вот и тоже вот то, к чему я пришла, что если если возникли проблемы со здоровьем, да, как у меня вот после операции они делали кесерева и после что в общем пошло не так, что там то ли пережали, то ли перерезали, не знаю в итоге я вот, вот в таком вот состоянии, да, я вот долго, три месяца я вообще ходить не могла, а потом вот я вот в таком состоянии вот потихонечку, потихонечку, потихонечку, потихонечку начала выравниваться. Сейчас я еще не идеально выровнялась, но я к этому как раз стремлюсь. Просто я поняла, что я уже сама не справляюсь, и я обратилась к специалисту. Да, я дома делаю зарядку. Следующее, что я делаю, я постоянно стараюсь держать осанку. Следующий момент, я делаю самомассаж. Но самомассаж он не может, то есть я сама себе, я знаю, где у меня болит, да, но я не могу эффективно себе и проработать эту вещь. Массаж, он, в принципе, тоже хорош, тайский, особенно, да, но все равно он не может воздействовать на те группы мышц, которые задействуются как раз таки в йоге. Вот, поэтому это в комбинации идет массаж, самомассаж йога. Также очень эффективно для восстановительного курса это идет травяная сауна. А, и плюс внутренний прием а, травок для улучшения выведения а, токсинов. Это могут быть а, травяные чьи, это может быть клетчатка или какие-нибудь детоксикационные программы. А, Тайский травм, например, керанжи, да, она ускоряет вывод медикаментов а, из крови. А, вот. Но вот сразу после занятия йогой я вот специально ничего не делала с лицом. Вот видно, у меня появилась небольшая сыпь легкая. То есть это, в принципе, нормально. После йоги может повышаться температура, после йоги может обсыпать. Так же, в принципе, как после массажа и после самомассажа. Пугаться не стоит, потому что кожа – это наш э, самый большой орган, который помогает нам очищать. То есть через кожу, через пот э, выходит вся грязь нашего организма, которая накопилась. Э, вот. Ну, в целом, вроде я все зафиксировала, что я хотела сказать ничего не забыла но ну, если что я следующий занятие у меня в следующий вторник вот после него если еще появятся какие-то интересные мысли я тоже запишу ну и также потом уже отдельно покажу а сама сейчас я пошла в работу всем привет спасибо что меня слушали